Это Миша. Миша увидел популярное видео в интернете о том, как стать рэпером. Миша нашел качевый бит в интернете, он хочет записать свой хит, чтобы у него была куча датчик и телок. Миша выгрузил свой трек ВКонтакте, но почему-то у него всего лишь один лайк. Как это так? Как вдруг натыкается на замечательную группу холден Market, которая поможет Мише стать популярным. Хочу стать популярным. Сколько это стоит? Здравствуйте, это будет стоить 6 тысяч рублей. Миша, оглядываясь по сторонам, достает деньги из заначки, которые он отложил на покупку Нивы. Продавцы! В этом видео я проверяю определенные услуги, которые предоставляют в интернете. Я проверяю каждую услугу на себе и озвучиваю исключительно свое мнение, не призывая никого пользоваться или не пользоваться данной услугой. Если вам понравилась данная услуга, а мне нет, не пишите тупых комментариев, я отталкиваюсь от своего опыта. Спасибо за понимание. Я запустил новый формат, в котором я буду проверять различные услуги в интернете. Это монтаж, сведение настройка таргета, продвижение и много-много чего другого. Так что я жду твоего лайка, я знаю, ты любишь эксперименты. И сегодня мы проверим самую распиаренную матье-группу по настройке таргета и, в принципе, продвижению артистов. Знакомьтесь, Хоуден Маркет. Фишка в том, что я придумал этот формат уже после того, как я обратился к этой группе за услугами. Сейчас расскажу почему. Несколько раз мы с этим замечательным гражданином пытались запускать таргет самостоятельно, но все время бюджет у нас уходил в ноль и ничего это нам не приносило. То есть я знаю, как работает реклама в Facebook через Ads Manager, я знаю, как работает реклама в Instagram, то же самое. Но ВКонтакте работа с таргетом была для меня всегда совсем непонятной. Мы несколько раз делали свои рекламные кампании, то есть пытались выбрать свою целевую аудиторию, но ничего, кроме слитого бюджета, мы так и не получали. Но однажды, когда у нас просто закончились деньги, у нас осталось буквально 500 рублей на продвижение, мы решили, почему бы нам... Не запускать таргет, а сделать что-то более интересное. Если здесь есть алды, они, наверное, помнят такой трек, как «Дурка». Когда этот мем был на максимальном хайпе, везде его форсили, мы сделали обложку и купили рекламу в нескольких аналогичных группах, где публиковали такие мемы. То есть в общей сложности мы потратили примерно 150 рублей, бюджет даже остался. И что я могу сказать? Прослушки пошли, пошли репосты, люди стали смотреть наш сниппет, слушать наш трек. Говорят, Блин, что-то интересное, что-то крутое, подписываться. И примерно так мы добились примерно 10 тысяч прослушиваний. Буквально за 150 рублей шло время, мы в том же порядке пытались запускать таргет, пытались запустить еще какой-то мем, но все это приводило только к провалу. Пока мне не попалась группа Holden Market, которая предлагает максимально крутое продвижение, таких групп сейчас полно ВКонтакте, но это самое популярное, потому что у нее пиарятся как и известные артисты, так и ноунеймы. Когда вы обращаетесь в подобные группы, вам нужно рассчитывать свой бюджет на два этапа, то есть не 2000 рублей, не 3000 рублей, не 5000 рублей, а 2 и 5 5 и 7 и так далее для чего это нужно потому что есть сумма за услугу а есть рекламный бюджет то есть таргет к примеру 3000 вы платите за настройку поиск вашей целевой аудитории и запуск рекламной кампании и 3000 вы платите за сам таргет то есть контакте постепенно расходует ваш бюджет тем самым показывая запись все большему количеству людей и как только ваш бюджет будет равен нулю рекламная компания становится. Так вот, мы обратились к данным ребятам, начнем с плюсов, у них было очень вежливое общение, они объяснили нам фронт работы, что нам нужно, нам нужно было подготовить сниппеты, которые у нас уже были. Так как мы пока не миллионеры, мы решили просто затестить и спросить, сколько минимально можно инвестировать ну, чтобы просто посмотреть на результат. В аналогичных группах цены пока озвучивать не буду. Это будет для следующих выпусков. Но там нам сразу сказали, так как в припеве у нас есть матерное слово, мы не можем запустить вам рекламную кампанию. Либо запикаете, либо уберите, либо замените трек. Трек мы заменять не хотели, поэтому мы обратились к Holding Market. Ребята ничего не сказали, послушав трек, что этот трек не подходит для рекламной кампании и так далее. О том, что наш трек нужно будет запикать, убрать матерные слова и так далее. В принципе, убить весь вайп мы узнали только уже перед запуском самой рекламной кампании. После того, как нам объяснили фронт работы, это было все достаточно профессионально, это в виде PDF документов и так далее, нас попросили дать группу, в которой будет проходить вся рекламная кампания. На что мы спросили, можем ли мы смотреть за тем, как происходит таргет то есть таргет происходит через наш рекламный кабинет можем ли мы попасть туда и наблюдать на что нам сказали нет чуваки так сделать нельзя к сожалению мы запускаем сами таргет мы следим за целевой аудиторией, у нас все круто у нас есть свои контакты визит мы знаем кому показывать вашу рекламу типа не лезьте отсюда появилось первое подозрение как так ведь мы не можем смотреть на что идет наш бюджет. Но, к сожалению, посмотреть нам так и не дали, сказали, что в конце Будет отчет о продвижении, так что ждите. На запуск рекламной кампании ребятам потребовалось 48 часов. Изначально нас спросили, что нам нужно. То есть от рекламной кампании это продвижение артиста, там, набрать лайки и так далее. Мы сразу сказали, что нам не нужны подписчики, не нужны лайки. Нам нужно максимальное количество прослушек на нашем треке. Что по бюджету? Мы заплатили 2000 за настройку таргета и 4000 составил наш бюджет на продвижение. Поначалу все было прекрасно, мне понравилось как ребята в принципе работают, все достаточно профессионально, но потом, когда с нами начал общаться второй менеджер, он буквально был не в курсе, что мы запускаем, что мы хотим продвинуть, задавал какие-то глупые вопросы. То есть человек вместо того, чтобы просто подняться выше и прочитать о чем была речь до него, стал заново спрашивать, что нам нужно, покажите сниппеты, а здесь нужно запикать и так далее, что сразу было немного непрофессионально. В дальнейшем мы стали замечать, что подписчики у нас набираются, а прослушки что-то не особо. На что мы задали вопрос. То есть, ребята, как так? Мы же просили не подписчиков, мы просили максимальное количество прослушек. Нам сказали, все окей, пацаны, все работает, все четко. Не лезьте, мы сделаем все сами. Еще один момент, который меня очень сильно не порадовал, это о том, что нас не оповестили о начале рекламной кампании и о конце рекламной кампании. То есть, мы сами должны были сидеть и думать, запустили ли они таргет или не запустили. Спрашивают, ребят, что запустили, не запустили. Это очень непрофессионально. То есть сами начали, сами закончили. Мы как будто здесь вообще не участвуем. В процессе мы еще задавали ребятам вопросы, типа, что там, кого, мы хотели прослушек, а не подписчиков, но на все получали односложные ответы, типа, да, все, окей, мы работаем, не мешайте и так далее. А рекламная кампания у нас началась буквально как вторая мировая, без всякого оповещения, просто хоп, рекламная кампания пошла и также стремительно закончилась. Мы даже не успели буквально оглянуться, как тут, оп, все, рекламная кампания закончена, скоро скинем отчеты. Опять же, двоякая ситуация, вроде бы все было четко, но какой-то осадок остался, потому что ребята не показали нам рекламный кабинет, то есть какой, через какой они запускают, действительно ли там 4000 рублей, расходовалось буквально за полтора дня. И по окончанию нам прислали отчет, который, ну, я думаю, можно было бы с легкостью подрисовать, какие-то циферки. То есть мы не видим реальных цифр, мы видим только картинку, которую можно изменять, как ты хочешь. То есть без объявления начала и конца рекламной кампании все быстро закончилось, как-то все непонятно, сумбурно, и в конце нам дали картиночку, типа, посмотрите, вот скрин рекламного кабинета. По окончанию рекламной кампании мы увидели, что у нас выросло количество подписчиков примерно на 100 или 200 человек, а прослушек у нас было всего лишь... Тысяч. Ну, 4500, 4700, не больше. Когда мы запускали рекламную кампанию, просто купили рекламу в пабликах, потратив на это всего лишь 150 рублей, мы получили примерно 10 тысяч прослушиваний, а тут мы отдали ребятам 4000 на Таргет и получили всего лишь 4000 прослушиваний. Что-то здесь нечистое. Остались ли мы довольны? Я честно скажу, что нет, потому что все было, опять же, сумбурно, непонятно, куда ушли деньги и почему такое маленькое количество прослушиваний. Подписчики, да, появились, окей, но мы не просили делать упор на подписчиков, мы просили делать упор на прослушки, но, видимо, кто-то это не услышал или не хотел услышать, и все получилось. Вот так. Заказывает ли вам у Holden Market продвижение? Решайте сами, но лично я остался недоволен. И я намерен проверить такие же популярные группы: это Стизи и Movie Market. Ну и конечно же, есть там еще остальные. Ну а если тебе понравился такой формат, не забудь поставить мне лайк, ведь ты слышишь мнение от человека, который уже воспользовался данной услугой, уже потратил немаленький бюджет. И может рассказать тебя о всех плюсах и минусах. То есть тебе не нужно проверять это самому. Ну а пока всем, как обычно, учмане, шле-шле, пока. Увидимся в следующем видео.